дорогие друзья всех приветствую на своем канале и это у нас видео будет очередное на рыболовную тему а именно оно будет касаться изготовления нового ящика под эхолот опять же под новый мой эхолот, который многие видели на моем канале троймарин элемент семерочка аппарат классный заказывал я его на Happy Angler. не реклама ни в коем случае Опять же в очередной раз говорю, что все дошло Все здесь, все работает Его вы тоже сегодня увидите в кадре Вот сюда мы его поставим Значит, с чего начать? Решил изготовить новый ящик Я из вот такого вот рыболовного Обычного ящика зимнего Для зимней рыбалки Вот так вот он Выглядит, ну, обычный стандартный. Наклеечку я уже от прибора приклеил. С чего все началось? Значит, заказал и холод, и холод приехал. Э, у него нет поворотной площадки. Соответственно, пришлось э, искать, мудрить, заказывать э, поворотную площадку. Заказал я ее на Авито. С доставкой она мне вышла, э, что-то в районе 1000 рублей, по-моему. Врач сейчас не буду площадку входит значит э, сам крепеж э, вот с такими вот подпружиненными точнее даже не подпружинены это летая деталь вот с такими выступами а на ответной части я попозже ее покажу вот там есть э, тоже зубчики такие и удобное крепление одевается сверху закручивается э, такой большой гайкой шайбой фиксируется и никуда не девается Быстро снять, быстро поставить. Очень удобно. Покажу. Ящик у меня немножко недоделанный. В частности, не хватает. Вот на этой стороне у меня будет установлено еще гнезда. Знаете, как на музыкальных центрах сзади устанавливается. Сейчас я вам покажу. Вот такого типа гнездышки будут. Тоже на 4 провода. Плюс-минус, плюс-минус. Будет выведено сюда 12 вольт для подключения помпы, там фонаря дополнительного, еще чего-то. Ну, просто который, чтобы без разъемов обычные проводочки вставлять. Они у нас будут находиться вот где-то вот в этом районе. Так, выведем проводок отдельно. И подсоединим эту колодку. Что сделано еще? Значит, сверху э, был удален мягкий вот этот вот э, вспененный полиэтилен утеплитель чтобы мягко было сидеть по одной простой причине что вот эта вот штучка она имеет высоту где-то в районе сантиметра наверное, и когда она туда утапливается самый холод получается при повороте чиркает об этот вспененный материал я его удалил удаляется легко остатки клея снимаются очистителем тормозов обычным и приклеил просто рулонная э, с Алиэкспресса имитация карбона все на самоклеющейся основе снаружи поставил два вот таких светильника это ходовые огни автомобильные они вот так вот у нас с одной стороны и с другой то есть по широкому краю и получается по правому краю с моей стороны почему поставил так эти светильнички потому что обычно я нахожусь в лодке справа от ящика ящик у меня и холод с левой стороны и стоит он ближе к моей лавке вот этот вот фонарик получается будет светить мне под ноги практически а вот этот будет светить в нос лодки если он также вот откидывается он будет светить чуть вперед. Очень удобно. Откроем верхнюю крышечку. Пострадал здесь только один вот этот карман. Остальные все также открываются. То есть нигде ничего не пострадало. Отсюда пришлось снять одну крышку. Потому что она давит здесь на датчик. И датчик плотно прижимается можно было бы ее конечно оставить вот но я боюсь за датчик переживаю все-таки штука не дешевая поэтому я его снял и крышка спокойно теперь закрывается здесь у меня реализовано что под верхней крышкой крепеж датчика точнее не крепеж немножко заговариваюсь а отсек для датчика, кабель уходит вот туда, через отверстие внутрь. Как вы можете видеть, он спокойно вытаскивается на нужную длину, крепится на держатель для датчика, и все это дело устанавливается на транец. Потом, соответственно, снимается. Немножко да неудобно, приходится снимать все время с держателя, но зато компактность держатели сняли кабель обратно вот так убрали туда все датчик положили и закрыли крышкой также здесь уложены а ну и вы выходит он здесь через вот такой вот пропил про прорезь отверстие провода для самого эхолота также здесь сделаны прорезь они туда вставляются и остаются снаружи крышка спокойно закрывается и также они здесь прекрасно умещаются, прекрасно лежат. И не мешают ни датчику, и не датчик им тоже не мешает. Внутри э мягким тонким самоклеющимся ковролинчиком проложил. Ну так, эстетично. Далее сделаны несколько выключателей, врезаны. Врезаны так, чтобы не попадали вот на эти ребра. То есть, если кто-то будет повторять делать, то... Смотрите, чтобы на ребра не попали выключатель, иначе у вас не закроется. Первый у меня будет отвечать за включение эхолота, второй за включение прикуривателя, и э розетки, которая здесь будет установлена. Э зажимная такая, которую я вам показывал, для помпы и так далее, для каких-то еще там, для фонарей. Э далее значит следующий выключатель у нас идет свет следующий выключатель у нас идет usb то есть usb у меня отдельно запитано, и один у нас остается незадействованный на всякий случай мало ли какой-то приборчик прибамбасик придется сюда еще доставить типа компаса там с отдельным питанием для эхолота и так далее реализован здесь розетка прикуривателя все это с крышками но ну, это снял я с прошлого ящика и USB зарядка все это включается, все это работает ключик это для того, чтобы у нас затягивать аккумуляторные клеммы сейчас я вам покажу Открываем вторую крышку, и что мы видим? Здесь у нас реализовано все таким вот образом: это кнопочки, которые врезаны через отверстия уходят вот сюда, там, где у нас установлена USB зарядка и так далее. То есть там вся разводка получается: провода вокруг идут через отверстия то есть вот в данных переборочках усилениях, как вы можете видеть сделаны отверстия вот так вот Эх. вот так, по всему кругу там, там, там там. ну и везде и ничего нигде не болтается тут у меня получается уложено кабель от датчика здесь входит датчик уложен он мотком круглым можно вытащить его туда наверх до любой точки, куда нам нужен до транса. А Разъем от него уходит вот сюда. Как вы можете видеть отверстие. И из этого же отверстия сюда, опять же, в этот кармашек приходит кабель питания от самого холота. Здесь же получается, как распаечная коробка. там. Аккумулятор большой, автомобильный. Не стал я мучиться со всякими мелкими на этот раз решил сделать большой поставил клеммы такие давайте наденем ну ключ соответственно чтобы их затягивать так вот надели клеммы внизу проложим такой же утеплитель сверху здесь будет находиться фанерная перегородка на которой будет лежать самый холод тоже я вам сейчас покажу чуть попозже пока давайте закроем и попробуем что-нибудь включить вот свет вот так вот реализован свет Больше здесь ничего пока не подключено. Давайте сейчас поставим эхолот. <связать> покажу, как он здесь будет сверху выглядеть. Ну, провода не подключены, включать его тоже не будем. Вот. Такие вот дела. Итак, давайте покажу, как все-таки здесь будет лежать эхолот. Не забывайте, здесь будет фанерная еще полочка, прокладочка между аккумулятором и эхолотом. И ложится он сюда четко, ровненько, вот так вот. Все, никаких проблем. Крышки закрываются, все это очень удобно. Так, закрываем крышечку. И сейчас и сейчас покажу, как просто устанавливается даже при помощи одной руки и холод на данный крепеж. Значит, вот он как выполнен внутри. Вот эти вот ребрышки про которые я вам говорил пластина мы эту пластину просто одеваем сверху вот так до конца и закручиваем большую большую гайку можно до упора можно не до упора это роли не играет но лучше конечно до упора на Поворот это не влияет. Вот они фиксированные углы. Поворачивается довольно-таки жестко. Вот так целиком это смотрится. Здесь же опять остаются кармашки под разную фигню. Можно положить липгрипы, маленький багорик там и так далее. Вот снимается все так же. Откручиваем вот эту вот большую гайку до конца и снимаем все гайка у нас реализована внутри такая поворотная вот собственно все все быстро все удобно ну, в общем то на этом пока все кому интересно тоже задавайте вопросы с удовольствием отвечу. Вставляйте комментарии. Еще раз давайте покажу, как все открывается и закрывается. Ключ для затяжки аккумуляторных клем. Прикуриватель, USB розетки, выключатели, холод, прикуриватель и будущая розетка на помпу. USB зарядка, свет. И один пустой. Для планируемого дальнейшем компаса. Скорее всего. Ну, а там кто знает, что поставлю. Все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Надеюсь, что кому-то данный ролик, данный вид ящика будет полезен. Извиняюсь за длительность, извиняюсь за коверкание слов, извиняюсь за сумбурность. Ну надеюсь вы меня простите за это. Спасибо за внимание, до новых встреч!